Вот продолжаете по тропинке Монтанехос, Я иду через всякие маленькие мостики. Ну и вот так вот идя смотрю, опять не встретились рыбки. Опять вот эта вот прекрасная прозрачная вода. Ну вот я не удержался заснять это все. Но это очень красиво. То есть будете в Валенсии. Я вам просто рекомендую, хотя бы полдня посвятите этому. Прийти в Монтанехас, искупаться, погулять в горах. Все очень красиво. Но иду дальше.